Добрый день, меня зовут Илья. Я являюсь официальным представителем компании Кабуки. Что такое вообще Кабуки? Кабуки – это загуститель для волос, косметическое средство для людей, которые имеют проблемы с волосами, то есть это редкие волосы, либо это залысинки какие-то, либо это начинающиеся облысения, либо люди, которые прошли курс лечения волос, и пока волосы восстанавливаются, у них все равно есть проплешины. Кабуки состоит из натурального хлопка, который абсолютно безопасен для ваших волос, для вашего здоровья. Работает оно по принципу статического напряжения. Волокна кабуки переплетаются с волосами и создают вид густых волос. Буквально за три секунды это средство способно из почти лысого человека сделать человека с густыми волосами. Подходит практически всем, еще не было ни одного случая, чтобы кому-то он не подошел, либо вызвал аллергическую реакцию. Кабуки не поешкает ни одежду, ни кожу. Не требует никакой специальной очистки, либо не надо стирать вещи после него. Просто задули и все. Одного нанесения Кабути бы, хватает на 1-2 дня. Одного такого флакончика 25 грамм. Хватает от 1 месяца и до 4 месяцев. На расстоянии разговора загуститель для волос Кабути бы, его абсолютно не видно. То есть волосы выглядят естественно, натурально. Это идет полностью американский бренд. Он на рынке уже более 15 лет. За это время он теперь хорошо зарекомендовал. У нас, в Казахстане, уже более трех лет мы занимаемся продажей. В принципе, всегда все цвета есть в наличии у нас. Также у нас проводится бесплатное пробное нанесение продукта перед покупкой. Посмотрите результаты, понравится вам, не понравится, и после этого уже принять решение о покупке.